Приветствую на канале Шарабара. Продолжаем про славянскую мифологию. Богатыри – это былиные образы героев древних славянских племен. Богатыри – из удивительных песен сказаний, которые народ создал в незапамятные времена, которые переходили из уст в уста от стариков к детям. В исторических записях и летописях сохранилось многое, указывающее, что некоторые события, перешедшие в былины, действительно имели место. Но авторы былин переделывали быль по-своему, разукрашивая и преувеличивая. Конечно, богатырей много, но всего лишь трое из них самые известные. Алёша Попович фольклорный собирательный образ богатыря в русском былином эпосе. Алёша Попович, как младший, ходит в третьем по значению в богатырскую Троицу. Это сын ростовского папа Леонти, редко его еще Федором называют. Алеша Поповича считают своим земляком и Пирятине, Полтавская область. По местному преданию он часто бывал на пирятских ярмарках, помогал людям и имел богатырскую силу. Алеша Поповича отличает не сила, иногда даже подчеркивается его слабость, указывается его хромота. Ему свойственный удаль, натиск, сметливость находчивость, хитроумие, умел играть на гуслях. Алеша готов обмануть даже своего названного брата Добрыню, посягая на его супружеские права. Алеша распространяется такой вот ложный слух о гибели Добрыни, чтобы жениться на его жене Настасии Никулишне. Вообще, Алёша хвастлив, кичлив, лукав и увертлив. Шутки его иногда не только веселые, но и довольно коварные, порой даже злые. Его товарищи-богатыри время от времени высказывают ему свое порицание и осуждение. В целом образу Алёши свойственны противоречивость и двойственность. Иногда на Алёшу переносятся черты, свойственные Вольге Святославовичу. Рождение его сопровождается громом. Алёша-младенец просит пеленать его не пеленами, но кольчугую. Затем он немедленно просит у матери благословения погулять по белу свету. Выясни что он уже может сидеть на коне и владеть им, действовать копьем и саблей и все в том же духе хитрость и ловкость алёши поповича сродни хитрости мудрости вольги а его шутки и проделки близким многочисленным превращением святославовича женой алёши поповича в были на нем становится елена она же еленушка алена алёнушка это женское имя как бы подверстывается к имени алёши поповича и таким образом формируется одноименная супружеская пара в одном из вариантов были на оба и сестре с Бродовичей братья Отсекают Алёше голову за то, что он опозорил их сестру. В остальных вариантах этого сюжета Алёша тоже грозит опасность, но все кончается благополучно. Наиболее архаичным сюжетом, связанным с Алёшей Поповичей, считается его бой с Тугарином. Алёша Попович поражает Тугарина по дороге в Киев или в Киеве. Известен просто вариант, в котором этот поединок происходит дважды. Тугарин грозит Алёше Поповичу задушить его дымом, засыпать искрами, спалить огнем пламенем, застрелить головнями или проглотить живьем. Бой Алёши Поповича с Тугарином происходит нередко у воды. Сафастрика. Иногда от Олег Тугарина Алеша рассекает и разметывает по чистому полю его труп. Добрыня Никитич, второй по популярности богатырь русского народного эпоса. Он часто изображается служилым богатырем при князе Владимире, жена его Настасья. Былины нередко говорят о его долгой придворной службе, в которой он проявляет свое природное вежество. Часто князь дает ему поручение, собрать и перевести дань, выручить княжевую племянницу и прочее. Часто и сам Добрыня вызывается исполнять поручение, от которого отказываются другие богатыри. Добрыня самый близкий к князю и его семье богатырь, исполняющий их личные поручения и отличающиеся не только храбростью, но и дипломатическими способностями. Историческим прототипом Добрыни Никитича считают воеводу Добрыню, дядю и воеводу князя Владимира, брата его матери-малуши. Он умен, образован и отличается разнообразием дарований. Он ловок и на ножку поверток, отлично стреляет, плавает, играет на тавлее, поет и на гуслях играть может. В Добрынином кургане богатырь был похоронен после своей гибели в бою с татарами, что отсылает нас к летописному рассказу о битве на Калке, где среди погибших богатырей, где упоминается Добрыня Рязанич пояс. Оставшиеся в живых соратники привезли тело Добрыни на родину и похоронили в местечке Дубки. Курган Добрыни был раскопан в конце 20-х годов прошлого века шиловскими крестьянами. По рассказам очевидцев, в кургане нашли кольчугу, пояс с накладками шлем. Вещи до войны хранились у местных жителей. По местным преданиям, мать Добрыни с особым заговором опустила меч богатыря воды Аки у Шиловской церкви. Как правило, Образ Добрыни очерчен в былинах ярко и определенно. Он обладает мужеством и огромной физической силой. Но в одном отношении Добрыня превосходит всех богатырей. Он отличается вежеством, то есть учтивостью и дипломатичностью. Илья Муромец – один из главных героев древнерусского былиного эпоса «Богатырь», воплощающий народный идеал героя-воина, народного заступника. И самый популярный из всех. Беспрецедентно большое число сюжетов, посвященных Илье Муромцу, дает уникальную возможность представить в более или менее цельном виде биографию этого богатыря, как представлялась она сказителям. Согласно былинам, Илья до 33 лет Возраста, в котором начал проповедовать и погиб Христос, не владел руками и ногами, а затем получил чудесное исцеление от старцев. Они, придя в дом к Илье, когда никого кроме него не было, просят его встать и принести им воды. Илья на это ответил, «Не имею я давить ни рук, ни ног, сижу 30 лет на седалище». Они повторно просят Илью встать и принести им воды. После этого Илья встает, идет к водоносу и приносит воду. Старцы же велят Илье выпить воду. Илья выпил и выздоровел. После второго питья ощущает в себе непомерную силу и ему дают выпить в третий раз чтобы уменьшить ее после старца говорят или что он должен идти на службу к князю владимиру при этом они упоминают что по дороге в киев есть неподъемный камень с надписью который или тоже должен посетить после или обращается со своими родителями братьями и родными и отправляется к стольному граду киеву и приходит сперва к тому камень неподвижному на камне был написан призыв к Илье сдвинуть его с места там он найдет коня богатырского оружия и доспехи или отодвинул камень и нашел там все, что было написано. Конюже он сказал «Ай же ты конь богатырской, служи этой этой верою правдой у мне». После этого Илья скачет к князю Владимиру. В Былине Святогор и Илья Муромец рассказывается, как наш богатырь учился у Святогора и, умирая, тот думал в него духом богатырским, отчего силы в Илье прибавилось и отдал свой меч кладенец. Прототипом Былиного персонажа некоторыми исследователями считается исторический силач по прозванию Чабаток, родом из Мура, принявший монашество в Киево-Печорской лавре под именем Ильи, причисленный к лику святых православной церкви как преподобный Илья Муромис. Он канонизирован в 1643 году. По этой теории Илья Муромис жил в XII веке и скончался в Киево-Печорской лавре около 1188 года. Современные антропологи и врачи-ортопеды при исследовании мощей Ильи подтверждают, что нижние конечности этого человека длительное время по каким-то причинам не действовали вследствие или врожденного Паралича или родовой травмы. Травма позвоночника была устранена, что позволило ему восстановить подвижность ног. Мощи покоится в ближних пещерах киева печерской лавры, надгробная плита или муромца расположена возле могилы Столыпина, и в качестве бонуса Светогор богатырь русского былиного эпоса, стоящий вне киевского и новгородского циклов и лишь отчасти соприкасающийся с первым в былинах о встрече Святогора с Ильей Муромцем. Святогор в эпосе является огромным великаном выше леса стоячего. Его с трудом носит мать сыра земля. Он не ездит на Святую Русь, а живет на высоких святых горах. При его поездке мать сыра земля потрясается. Леса колышутся и реки выливаются из берегов. Однажды, чувствуя в себе колоссальные силы, он похвалился, что если выплыло кольцо в небе, а другое в земле, то он перевернул бы в небо и землю. Это услышал Микола Селянинович и бросил на землю сумочку, в которой была заключена вся тягость земная. Поднять сумочку мог лишь пахарь, Светогор тщетно пытался сдвинуть ее, сидя на коне, а затем сойдя с коня и взявшись за сумочку обеими руками, погрязает в землю по колени и здесь, не одолев тяги земной, заключавшийся в этой сумочке, кончает свою жизнь. В другой версии на Светогор не умирает, а Микула открывает ему секрет. По другому рассказу, Илья Муромец в пути под дубом в чистом поле находит богатырскую постель длиной 10 сажений, а шириной 6. Он засыпает на ней на три дня. На третий день с северной стороны послышался шум. Конь разбудил Илью и посоветовал спрятаться на дубу. Явился Светогор, на коне держа на плечах хрустальный ларец, в котором находилась его жена-красавица. Пока Светогор спал, жена его соблазняет на любовь Илью и затем сажает его в карман мужа. В дальнейшем пути конь говорит Светогору, что ему тяжело. До сих пор он возил благодаря женой. Теперь он везет двух богатырей. Святогор находит Илью и, расспросив, как он попал туда, убивает неверную жену, а с Ильей вступает в братство. На пути у Северной горы богатыри встречают гроб с надписью «Кому суждено в гробу лежать, тот в него и ляжет». Гроб оказался велик для Ильи, а за Святогором захлопнулась крышка, и тщательно он пытался выйти оттуда. Передав часть своей силы и свой меч Илье, он велит рубить крышку гроба, но с каждым ударом гроб покрывается железным обручем. Третий же эпизод – это женить святогора он спрашивает у микулы как бы узнать судьбу Микула посылает его к северным горам к вещему кузнецу на вопрос святогора о будущем тот предсказал ему женитьбу на невесте живущий в приморском царстве святогор поехал туда и найдя больную положил около нее 500 рублей ударил ее в грудь мечом и уехал девушка пробудилась кора покрывавшая ее сошла она превратилась в красавицу и богатырь услыхав ее красоте приехал и женился на ней Очередное видео про славянскую мифологию подошло к концу, надеюсь вам было интересно, на сим позвольте же откланяться, в добрый путь!